Пройди Игрэнни, да, как меня уже просили, давно еще просили, проходи, пройди Игрэнни, пройди Игрэнни, вот я прохожу. Да, она уже не, не так популярна, как когда я еще проходила ее, где-то в 17-18, было вообще просто, себя тогда канал, ну, вел, тогда я вообще хайп, по ну, вообще нормальный. Сейчас так чуть-чуть еще, но она еще популярна, но не на свой, как, как раньше, да. А, да, сразу хочу пожать на просмотр, кто кушает, а кто не кушает, ну, возьмите что-нибудь покушать, там, булочку, там, не знаю, чипсы, да. И вот сейчас сверните видео, вот это, которое вы, ну, сейчас у вот вас идет, сверните, и там будет и все, вас вот, написано там внизу, справа, и, под, ну, под видео, под описанием. Подписаться, красная кнопка подписаться, нажмите на нее, тогда у вас все будет хорошо, в школе будете от, это, на отлично учиться, и удача будет плюс Да, а мы начинаем. Давай, плей, изи с музыкой будем играть потому что ну, когда мы играли я помню еще на стриме где-то еще в октябре у нас музыки не было а вот сейчас будет музыка вот сейчас музыка как он сейчас играет в принципе почти как и я говорю он вот, это музыка так играет так-то это не очень конечно но вот будем, будет как хоррор о том без музыки без ничего вообще это не хоррор это фигня какая-то а вот с музыкой еще более на хоррор похоже а то это а вообще капец Страшный звук, вот это ХОРРОР, а это И... Да, дверь открывать, наверное, не надо Но я, конечно, можно открывать, но медленный Я заметил. Он был быстрее раньше, по-моему Я, по-моему, там пошумел. Или... А, тут же, наверное, нет Он медленный, капец Серьезно, медленный Бабка есть, сейчас посмотрим. Ну я же вроде бы не скрипел, а я это скрипел. Не, бабка сейчас придет. Или нет? Или это только на норме, где я работаю? А ну-ка. А ну-ка сейчас придет, смотри. Ну я же скрипел. Ну, двери уже открывают. Не, там скрип. По-моему, скрипучие полы всегда. И на норме, или на, на любом. Сложно, на любой сложно. Ну это шупел. Я сейчас шумел. И она не придет, да? Или она только приходит, когда я что-то Я не слышу. Надеюсь, не нормально. Вот, теперь сейчас она снесет, смотрите, сейчас уже придет. Снесет нафиг все. Я потом мы пойдем туда, ну там, понятно, нас закроют, я не буду. Дойти. Нас закроют, по 100%. Короче, наверное, будем через низ идти. Ну, он медленный, и тогда это, это проблема. Почему медленный, я не знаю, быстрее было. Это обновление было такое. Это было какое-то обновление, он стал медленным просто. Сейчас она приходит, бежит такая. Тот, нафиг, кто тут? И сносит нафиг все. На нафиг все снесло. Брат. И ушла куда-то. В смысле, магическим образом. Не надо сюда. Нет, бито, не надо так близко. А если она реально сейчас ударит? Сама уронила, между прочим, и потом смотрю, А кто это уронил? Да ты это уронил! Тебя обитой нафиг, давай. Ха-ха-ха! Смешно, капец. Короче, ща уйдет. Все, капкан. Спасибо. Спасибо хотя бы за что? Капкан поставил. По-моему, там есть разница. По-моему, на норме ли я быстрее хожу. На норм. Мне так кажется. Да, да, да. По-моему, да. Я помню, я помню играл на норме я быстрее шел. Ну, пап, я в принципе хожу с бабкой одинаково. А что? Кто меня тянет? Чё брызешь? Вы видели? Я что-то тянула назад Все, вижу, Спрятались Ну она слышала, я хорошо так поставил Он так пум нафиг Он же не умеет тихо ставить, он такой пол нафиг Поставил блин Давай, иди, проваливайся потом Грэнни такая на две минуты и всё. Смешно, как Но я, в принципе, хожу вместе, как игры одинаково. А, а если я затролю бабку, типа, буду стоять на середине, она меня не там, не там, не мимо Это же она ж не умеет по палкам ходить? Не умеет. Не Ого, Я хочу, чтобы туда пройти, мне путь надо. Нормально. Вообще бабка приходит. Не надо, я, я уронил так хорошо. Главное, чтобы она меня не увидела. А то такая, здравствуйте. И меня, пам, нафиг... меня пам... палка прям... Если я заспавнюсь, она упадет сразу. Это полюбаться. Если я заспавнюсь, палка сразу. Нет, не надо. Нет. Папка чуть не уронила. Сейчас бы опять. Капка. Спасибо. Я сюда... Я все равно туда вниз не иду когда может не ставить нифига себе там палка очень близко а, а сейчас О, главное, что? О, теперь можно главное я на такая бежит низко. серьезно да бежит а не сюда, а вниз. Вот, закрыто, блин, сети. Такая пришла, Что тут произошло? Ну чё, ты чё натворила, блин? Опять. Шо у нас О, и так. на ну, вниз кидай, сразу. Чтоб мы знали, где она будет бежать. Ща она придет, и мы прячемся сразу в шкаф. Вот она сейчас придет, она слышала какие уровни. Сейчас приплюется сюда и мы дезонтируемся вниз. <связывая> Собой, Хоп, хопа, все. спрятали Она такая приходит, она же не видела, что я стрелял, правильно? Всё. Такая пришла. А кто она тут шумел? А не я, все, я спрятался. Че, все, иди на отсюда. Все, до свидания. Надо бы в следующий раз на, на норме не проходить. Я, я просто на Изи случайно. поставил. Случайно должен поставить. Капкан, спасибо. Я думал, она на Изи не ставит капкан, как, конечно. Ставит. Еще как. Вс, куда она? Вниз пришла? Или она моментально развернется и пойдет в по другую сторону. А так тоже, может быть. Но не в этот раз, наверное. Да? Блин, капкан везде поставил. Два капкана, офигел. Спасибо, баба, Спасибо. Чё, нифига? Хотя бы что? Да, картины, кстати, нам приносят Бонусный день Иди что? Он не знал О, ружьё. Давай ружьё возьмем Нам... Э, ну как э, ружье Это не ружьё? Деталька, ну деталька так и не нужно. А блин, теперь случайно сюда приведет. Вот, да, неудобно, конечно, играть. Но я на придет, я уронил случайно. Случайно чай она придет. И мы вниз. По пойдем. Не знаю, как мы пройдем, не пройдем. Пройдем, наверное, в следующий сериал может быть. Может быть. Это не точно. <смех> так что, ты будешь сюда идти, нет? Я уронил тут дофига всего. Или она уже сюда приходила? Да не, я. Да? Серьезно? Не, если я выйду, она резко появится, то не смешно. Да вот. она жжет, где-то. Где она? Она ржт. Я слышу. Она думает, что я слепой, но нет. Я глухой то есть. А где на капкан ставит? я не понимаю. Где я уронил? Я же здесь уронил. Где на капкан поставил? Я сейчас на, на, на капкан попадусь и Бабуся, ты где? Да где-то есть. Вот будет. А где бабуся? Не, не понял. Где бабуся, я сказал? То есть спроси. Ну не зона не может, она только через эту фигуру пойдет. Вот бы она сейчас уйдет. Она сейчас сюда пойдет. Вот ты депилоид. Возьми. Нафиг. Блин, идиот. Что же он творит вообще? Ладно. Да, управление не очень здесь. на телефоне удобнее играть, серьезно. На телефоне хотел бы поиграть. Сюда. она сюда пойдет. Она всегда приходит на шоу. Даже если ключи какой-то. Или бумажечку уроню, она придет. Хоть карты пойдет. Где-то на Майами будет лежать там или где. Неважно. Она сюда приедет просто нафиг. И все. Будем плевать, я вообще. Ну, понятно, она где-то там. Сейчас она пока придет, понятно, намеренно Это в смысле? Она, она решила сразу развернуться и уйти. Ой, правильно! Ну правильно, зачем ко мне идти? Она же поняла, она же умная. Зачем мне проблемы? Вот и все, до свидания, А где еще она уйдет? ушла. Ушла, ушла. Рада ненадолго ушла. Сейчас вернется. Не задеваем ничего. Моем открыть сразу, но я не... Вс ⁇ Так, ч ⁇ Ага, надо... О, ну, нифига себе, мне прямо... Сегодня везет просто. Все вещи прямо рядом. Офигенно просто. Открываем. Вс ⁇ О. Вот блин, это да, типа, пиво Да зачем. Яйца был, что он роняется подряд. Ему плевать вообще. Я просто хотела обойти, типа, наверх. Ну, теперь я... бабулька сейчас придет Да-да, он уже бежит. Ну, не знаю, как она быстрая, но быстрая. Она быстрая, серьезно. где ты? Да где-то. В машине-то сижу. Сейчас уеду, нафиг. Аллка, я могу? Конечно, размещался, угу. Размештался, уеду. Сейчас Ой, Она не ушла еще. она капканы ставит. Окей. Ну плохо, конечно. А как я выйду? А я не выйду теперь. Надо как-то через вот там, вот столько вообще расстояния. -то. От капкана. Надо бабульку как-то приманить. А чем? У меня нет предмета видеть. Вообще. Понимаете? Фф, нафигенный. Походу, я не приманю бабульку на ней. А да, никак не приманю. Я не могу никак ее приманить. У меня вещей нет никаких. Если у меня было хотя бы... Ой, что такое? Если у меня были какие-то вещи, я бы смог. А у меня нет вещей, ни одной, ни одной, понимаете? Ни одной. Вот была там какая-то, нет, нет, нет. Я могу кто-то же Да наверх как то Она же капка на свой. Или нет. Или не ставит. Здравствуйте! Это компания Арифлей. О, Газали До свидания Просто бабку дурил. Просто надурил бабку Чисто, чисто надурил бабку Просто бабка такая тупая, что, блядь попрятала куда-то, я не понимаю Главное, чтобы она не внезапно не появилась. Я вещами дала. Окей. книга. Мне книга это не интересует. Давай, передантируй. О, вот там еще какая-то фигня. Так, тут вещей нет никаких, наверное. Наверное, нет. Главное не шума. О! А куда? отлично вот дурак вот туринки почему он все роняет вся ну, бабка придет ну, ладно ждем я хочу сейчас э, арбуз расколоть сейчас она придет открывать придет я слышу угу, открыла Сейчас придет вот такая. О, а кто это опять на? А кто это у нас блин роняет сейчас оты? Я не знаю. Да, это Лосян. Да, завелись тут вечно все роняет. Так что ушло. Капкан поставить. Я смотрю из угла, я из угла. Не не не не не. А! Ты что так пугаешь меня, бабуля? Ты что совсем? Офигеть, она меня испугала. Она прям такая, подошла уже. Не, он, у меня. Мне он унес капец какой-то. Ты уже дверь открывала, что ты развернулась им, блин. Нет нучков. Она ищет внучка. Нучков нет, они разбежались. Не О, я все равно не... Ну зачем ты роняешь все время? Но ну, а капкан она хороший поставила, я все равно туда не собираюсь идти Но ну, лишь бы она попадалась Она не попадается, она как-то их, не знаю, у них какая-то вообще особые капканы только для меня И все Никто не попадется ну кроме ее понятно, даже арбуз попадется. А она ничего не идет. Она не слышала, как арбуз упал. Арбуз же тяжелый. Значит, как ключик, она слышит все. Даже если она будет фигня, где паука будет кормить, а я где-то в подвале, там, где машина вообще вообще. А арбузик упал, она прям где-то здесь у недалеко. Она не слышит. Арбузик упал, блин. Арбузик там килограммов пять весит. Нет? Или она не приехала. Так она же недалеко была. Не-не, не, не, не, не придет. Такая дверь открывается. Вс. Вот. вот это она услышало. Ключик я или что там выпало, я потом заберу. Да, ключ какой-то. Потом. Просто первой серии я не хочу. Просто я медленный, капец. Если она убить меня, то у не убежать, просто. Из тебя немножко побыстрее я бы ключик взял и через окно смылся. А так я не могу. Он медленный, капец, просто. Она меня завалит быстро. Она, она быстрее меня ходит. Почему? -то. Хотя должна, как и я, ходить. Да нет тут никого. Ну само как-то упала там, ну, в смысле. Ну, еще я сразу? Всё, иди оттуда Всё, давай спать. Мне ключ надо забрать Да, подулок Подулки там, да? Или плейхаут Плейхаутси А дай ключ Плейхаутси, да Прям здесь Все, а теперь она 10%. Я двойной шум сделал. Давай. А почему? А вот когда она наступает даже на эту фигню. Или тоже такая фигня, как и с капканами. Она тоже не задевает. Не понимаю. Я что-то в горле застрял. Капец. Ладно, наверное, через подвал пойдем. Так да капканы ставь сколько хочешь, я сам туда и не собирался идти. Я знаю, что туда не работает. Мы пойдем через подвал. Класс. Мой там что-то... Мой там вечер. Да. Не надо. Не надо, не надо. полезно. По пути я не помню. Мы ж сюда не заходили, да? Мы ж через окно выходили. Мой тут вечер какие-то есть. Сейчас посмотрим. Должны, процентов. Либо за. Ну, записка, я знаю, там какая. Но от вещи нет. От вещи не знаю, это ранбол. Они могут любые быть. Ну, если мне повезет, то мне выпадет, типа, колодец крутить. если не повезет, то я не Так. Нету ничего. Вот это уже плохо. Это плохой спауни. Очень плохой. Но она слышала. Коробку упал. Я на где-то рядом здесь ходит К Посмотреть. В гости просто зайти туда да. сто процентов сделал. Нет. Ну что такая? Она шо вообще вообще? Ну ладно, я сейчас звяжу. ее как. Да придет, все процес. Нет, ну, ладно. Ну если она придет, то это плохо. Сейчас я не хочу, что-то не поеду. Капканов здесь нету. Не существует, не существует. Это хорошо, конечно. Хорошо, что капканов нет Все, сейчас мы ее запаху. Пальню Заведем. Как на стриме. Помните, кто смотрел стрим, тот знает. Я также попытаюсь. Просто у меня со второй попытки получилось, сейчас нет. Потому что с первой попытки получится. И ну или она у меня убьет опять. Сейчас она бежит, бежит такая. Баба-ба-ба-баба. -ба -ба -ба -ба -ба -ба. Нет! так да какого фига? Ты сюда пришла? Я тебя закрыл! Вот бабка совсем тупая, капец. Ну, то есть, нет, не бабка, а я. Капец, просто какой-то. Серьезно, ты я же закрыл! но почему надо было подальше? Понял, понял, понял. Уже, Уже понял, да. Поздно я понял. Надо было до этого Давай. Сейчас она придет. Кстати, в шкафу я давно не прятался. Я в основном прятался, ну, под кроватью, ну, да, в шкафу я не прятался. Вот еще спрятаться. Просто мне удобнее будет выйти и сразу побежать вниз. Надеюсь, она низко не пойдет в подвал. Она может пойти, она там заспавнилась. Так-то сразу... Че, она не слышал? Картину еще уронить. Да ладно, несу их просто сверх вообще. Но двери она не открывает, она будет открывать. Попыть, Должна прийти, Но как я не выйти не могу, что за хрень? Я ее у меня заперла, она тут вообще. Я знаю, что она заперла. Вот, она пришла, открыла, увидела что картина и ушла. Да. Но зачем? Ну посмотрел, ну картина упала, ну старая картина мой. я вспомнила, что картина старая, там мой тупая Ну и развернулась и ушел. Ну правильно. И как Спасибо. Замечательно. Нет. А как я теперь? мне придется менять через ту комнату? А вот, блин, ну папка, ну что ты творишь? Ну? Она сейчас будет... Не, хватит Куда ты пошла? Вот я, я был из-за себя в кровати, там лежал, я бы знал, куда она пройдёт А сейчас я их куда она пройдёт еще раз вроде Я не буду И капкан, давай мой капкан а я могу его как-то обойти А капкану нет капкан испарились да? вот было ой я сквозь двери хожу сквозь двери понимаешь или? нифига себе так где у нас тут газолик я... Газолинка. Блин, турак Ну, неправильно опять уронил. Он опять возьмет меня битой память нафиг. Еще раз. Но а мне нравится битой получать. Нет, надо дальше. Бабка недалеко, я знаю. Я там... Позвинкал позвин немножко. Надеюсь, она капкан туда не поставит. Да ну капкан, ты черт. Я обойду его. Нет, не поставлю. Но смеется зато. Ха-ха-ха, смешно. На следующий раз будет не очень смешно, потому что я тебя там закрою и все. Вот смотри, под, сама под капкану идет, и плевать ей. Ну, короче, сейчас бабку... в баню поведу. Сейчас заведет. Завезем, да, завезем. Ч ⁇ -то неудобно управление вообще. Вот здесь. Вот. И такая она уже фигачет. Не, мы закрываем ее. И все, и так ей надо. ха ха ха ха ха ха ха ха а смешно ха теперь я смеюсь на тобой, а не ты, а ты нет, ты выше. Всё. А ха ха тебе ха ха ха ха ха ха ха ха тебе Чего? ха нет, в смысле? Чего? А что? ха что, у ха умираемая, что ли? Чего? Ты что за бабка такая? Что это за бабка такая? ⁇ -мо ⁇ Офигеть, бабка неумираемая. Что? Чего? Я ее заперсала. Что? Чего? Короче, все. Будем заканчивать. Ну что, что? Почему бабка неумираемая, во-первых? А почему? Да, все, да. Что это за бабка? Она, она неумираемая, я ее закрыл. Что? Да что это за бабка она взяла в мыло мою дверь и я леща дала? Офигеть. ладно все. Ну такая вот серия получилась. Ну следующей серии мы должны пройти, сто процентов. Не знаю сколько там минут будет. Да ну, мне Так здорово, Будем по, по фасту и проходить. В общем Да. Ну такая, вот так. Ссылка появились в ролике в описании, пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте И всем пока.